Шанс, твоя судьба, Твой шанс Раз под ваши аплодисменты на этой сцене Жанна Вавилова и Владимир Иванов исполнят песню Жизнь цыганская, автор Татьяна Суздальская. Ваши аплодисменты! Cheers! Yeah. Yeah.